Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как легко извлечь мякоть кокоса из скорлупы кокоса. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлениями. Для того, чтобы извлечь мякоть из кокоса, нам понадобится молоток и отвертка, или какой-нибудь стриё, которому можно будет набить. Приступим. Для начала нам нужно будет слить сок самого кокоса. Для этого нам понадобится какая-нибудь мисочка, железная или нержавеющая, очень плотная. Застилаем внутрь полотенце, ставим капорс, чтобы он не двигается. И вот вот эти вот отметины, темные глазки, ставим отверточку и пробиваем. Пробить необходимо две дырочки, так как если вы не пробьете, вы не сможете просто вывести его. Выливаем сок. После того, как мы слили сок, мы разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем кокос на противень. Когда вы слили сок, попробуйте его. Если сок сладковатый, значит кокос свежий, его можно дальше готовить. Если сок у вас кислый, значит кокос пропал, его можно уже выбрасывать и просто дальше даже не мучиться. И Отправляем кокос в разогретую духовку на 15 минут. После того, как наш кокос запекался, он даже сам треснул. Видите? Теперь мы с легкостью. Аккуратно не обожгите руки, потому что он очень горячий. Мы извлекли кокос с шкарлупы с легкостью Видите, он, Его не нужно как-то с этой большой части. Просто подковернуть ему необходимо немножечко ножом. И он сам отпадет. Это все очень просто. Вы можете использовать. Натереть на терку у вас получится кокосовая стружка. Вы можете использовать мякоть для приготовления кокосовых сливок или молока для различные блюда. Приятного аппетита! Не забывайте подписываться на мой канал. Пользуйтесь удобными советами.